Видеообзор зеркала с видеорегистратором Primex 043D. Зеркало поставляется в фирменной упаковке. Внутри инструкция. Поролоновая вставка для транспортировки зеркала. Проводка для установки. Статное крепление и пуль дистанционного управления. Зеркало выполнено из качественного пластика. С задней стороны расположена видеокамера аудиодинамик и место под штатное крепление. С правой стороны разъем для SD-карты и USB-шнура. Зеркало имеет качественное зеркальное покрытие, сквозь которое не просматривается монитор в выключенном состоянии. Зеркало оснащено цветным монитором размером 4,3 дюйма. Это максимальный размер, который возможно разместить в зеркале. И в центре расположена кнопка для выключения монитора.